Документы давайте что-то тонированно весь ваши. -то. Давайте ваши документы посмотрим. Аид, да, конечно, да. можно. Потом на мод поедем, а полиродку снимать. Да что? А? Да что? Проверим и снимать будем как-то ну, да, что. Да что вы будете? Да, уже. Ну, да. Протокол задержания транспортного средства, пишите. Ты будешь вовсе указывать? Я вам не указываю. Я вам, да, говорю. Я вам говорю. Ну, документы покажи. Внимание, всем говорим, мы запишем ориентировку по угону в центральном районе в период времени 7.05, 7 часов утра до 18.45. Сегодня Артёма 24 по улице Ленина был совершен автомобиль в том серебристого ответа -го из -го Правильно? Да, да, И, да, Дмитрий да. Николаевич. 27, 30, 30. Это я. А вас как в плите? Дмитрий Николаевич. Вот Денис Николаевич. Дмитрий Николаевич. Дмитрий. период 7 числа Давай, да, да. да, проверим нашу тонировку. тонировку на подкулу Нет проблем, а? Не знаю, в чем проблема. Тонировка во-первых, не запрещена. А? Тонировка не запрещена. Она проходит. не проходит? Вы замедили? Я сейчас замедлю. вас. Вы, когда... за... Вы меня обвиняете, что у меня сейчас? ты сперва докажите, что она у меня есть, докажите. Докажите. Докажите. докажите. Поверку на прибор я можно блядь. Я прошу у одна э, плёнка не проходит по гостю. Инспектор, я не... всё знаю. Вот, поверка на прибор. Вот. Руками не надо трогать. Номер пломбы где? Вот пломбы. 1,6,1. Пломбу покажите. Пломб, 161. Пломбу, пломбу, чтоб прибор прошёл. Пломбу покажите мне. Не номер прибора, пломба. Ну Где номер пломбы? номер пломбы? Все, они очень новые, только пришли. я вас пода... Номер пломбы отсутствует? А отсутствует? На... Сбоку отсутствует, но номер пломбы инспектор. Это не мы так делаем, нам такие приборы дали. Я а... не знаю, отсутствует. От... Замеряйте, где какая Замеряем, разница? Конечно, Ваши документы можно скоро посмотреть, покажу кто может замерять? Давайте вы мне покажете, потом будете замерять. Потом Хорошо. покажу вам, ладно? Инспектор, давайте мне скоро документы, а потом Испектор. будем замерять. Давай ко мне на посту. Поехали, поехали со мной. Поехали. Понятно? Туда на пост двигаемся за мной за машиной патруль. Документы не мои. Документы. документы? Покажу, И... Я сам лично вам буду достигнуть. Инспектор, я не знаю, с кем я разговариваю, за кем я поеду, это во-первых. Я не знаю, с кем я разговариваю. Проблемы. Проблем ну, Покажите документы, не видите. Давай. Я Пойдем. че отказываюсь с Я что отказываюсь? Какое стекло без всяких замеров запрещено. Знаете? Проверяйте. Я знаю. Я знаю. А у меня нету пленки Ели? на лобовом. Я вам говорю, у меня нету пленки на лобовом. Лейтенант Денишу, Валерий Вонисович. Достаточно? Достаточно. Давай сейчас на видеокаме. Снимайте на нойте, что хотите. Ну, это протокол, да и вот... Ну, экипаж, вот, вот, Ну, вот, сколько у тебя? Хорошо. Два с половиной, мало. Ну, вот, вот... Ну, вот, вот... Ну, вот, вот... Я, нет, нет, я вам знаю, я.. Я... Я.. Я.. Для. Для. Принесут Для. Для....... Я. Два и четыре. Пройдите к инспектору. Я будет. не пойду. Составляйте протокол. Ожидаю. Вы в протоколе-то расписываться будете? Конечно. Я с протоколом я не... Серьезно, к... Я, я протокол. буду расписываться. Я все замечания все помечу. Я не переживаю. Нет. Вы будете я расписываться? Буду. Мне... Сканиру... Сканиру... Не согласен. Так вот я и говорю, а как вы будете расписывать? Ну это вы... Либо на комиссию... Вы мне не пота... На это... комиссию назначайте. Либо Вы это... мне копию дайте. На комиссию назначают. Как это? Подождите, как вы мне не дадите копию? Вы на меня составите администрацию. Я буду делать, как положено, мне. Я сейчас оставлю понятых, буду с них брать объяснение, вас на комиссию выздавать. А я спрашиваю, вы будете, что мне писать, протокол, либо сразу... Я поставить. не согласен с нарушением. А, нет, согласен. Тупые какие-то, были пошли. Да, Возьмите, пожалуйста, сейчас пришлются по дитеку через замеры предупреждения. пожалуйста, пожалуйста, а? А? Делайте Давайте так Давай левую, <связывающую> Не ты ж заметьте, что, что на пломбу отсутствует на приборе. Сюда, проедет. Проезд, бракает. Вот здесь Не вижу. видишь, хороший. Видишь? Там морда такая. Не менее еще видишь, что будет. Родились где? Маскетимец. Место рождения. город. НСО. Город Маскетимец. Роддом надо? Нет. А? Роддом надо? Не понял. Роддом надо? Ты что, знает? Конечно. Нет. Он у нас один. Какой? Один всего. У -у -у. Прописано где? Маскетимец. Там же доверенность все по-моему показано. Доверенность. Доверенность можно, я ее как проверю. Я лично разговариваю, спрашиваю. Доверенность что-то. Я что, почек проверяю? Кто-то писал. в Руки написано. Ну? Китимский район, город Китимск. Да. Улица. Радиаторная дом Три. Ага. Радиаторная дом три. Радиаторная? Три? Три квартира дом частный. Там же живете, да? Там же. Работаете? Нет. Нет. Отстали? Нет. Безработные. А? Вот это вот остановление. Угу. Гол, да, будешь записывать? Нет, вот здесь в протоколе потом будешь писать. Я я, я я почитаю что А ты что, данные ваши да и все что постановили Вот, написано. 500 рублей? Без разбора, да? Какой разбор? Понятые, вписаны все. Какой да, разбор? Пожалуйста. Какой разбор-то? Пожалуйста. Я что, своим глазам, что ли, должен какие-то разборы, что ли? Респекта. давайте, я допишусь. Нет, ну вы, что, вот это постановление, чтобы вам копию дать, вы должны здесь расписаться. Если я, нет, нет, не, я нет. я распишу. Но. Мы с вами увидимся что суде. А, Че, конечно. Да конечно. Че? Ты же первый раз, что ли суд ходить, что ли? Да не говорите, я мне не первого инспектора убираю должен. должности. А что смеете? Да? Я тебе скажу. Ну, поехали. Не первый с человеком с таким общаюсь. Да пожалуйста. Давайте. Бай-бай. Вот здесь только лишнее не пишите. Вот здесь тут ваше объяснение. Хотите, напишите, что хотите. Вот объяснение лица. Вот отсюда начинайте. Вот отсюда. И все. Если хотите, чтобы я копию отдал, вот здесь вот подпись. Я знаю, знаю. Да, вот я читаю. Подпись. Можно я почитаю. Совершил да. нарушение, да, управляюсь. Тойота Чайзер, установил стекла, которые были... Объяснение, ну, чтобы вошло вот, собой, вот да. в этих вот строчках, там, ну, в смысле, да. вот так вот. Да. Стекол, 2x2. ничего не надо, да. да. защитил Поверка, да. смотрите. Это. Поверка, во-первых, на приборе отсутствовала. Это давать. я вам потом, вы будете в суде это доказывать. Я написал, да. что я делаю. понятые вы... писали? А? Понятые У меня там объяснение понятые. А куда-нибудь? Это не понятые. Это, это свидетели, это... когда их отказываются отправить от подписи. Да. И, и когда выдается временное разрешение на право управления. И я Чего не забираю. Да, вот объяснение ваше, вот объяснение лица. Ну и подпись за копию, если хотите, чтобы отдал копию. Так, разъяснение, да? Да. Ну, разъяснение, что вы можете обращаться в суд. Я, я, я, я, я, я, подожди, я Дайте, что вы объяснение. Объяснение. Оттуда, оттуда, оттуда вот начинайте, что-то, Пишите, я сейчас подойду, пишу. Подождите, вот здесь кто, что за это... Копию-то дайте. Ну, я говорю, расписали, что... Да, да, да, копию. Все. Вот, все, ваше. обратной стороне, там все не, да, ну я вообще объясняю все, да угу. все. Какой Какой я дал? А от этого только дадите, я здесь вас видишь, там да. Такому идиоту А чё, почему не разъяснены? Что пишешь? А я, вы, я рассказал. Вы мне статьи рассказали, да? Конечно. Статья 51, это вы Но это 50. вы мне 50. сейчас 50. рассказываете. А вы 100. мне 100. протокол 100. дали, вы мне что не я рассказываете. Я я вы, мне не рас... вы мне сказали, почитайте на обратной стороне. Я не, вообще не понимаю. Я, Но сейчас инспектор, нет? Сейчас нет? Должен делать, я не пойму. Я сейчас остановлю понять сейчас буду, значит, тогда делать так. Но, инспектор, пишите, что хотите. Я свое написал. Не разъяснены. Ладно, все понятно. Дальше разберемся. Правила дорожного разрушения. А вы знаете, что там кодекс об административных правонарушениях? Все это не надо что мной не, разговаривать. Не. Я не хочу с вами разговаривать. А Согласно... Вы, вы, вы уже со мной поговорили, я вам причину... Садия 28, я 1, 1 пункт 3, хорошо. заявление физических и юридических хорошо. лиц. Хорошо. Машина стоит, не по правилам дорожного движения, хорошо. ДПС. Составьте протокол вы на водителя. стоит по правилам, можете даже заснять ее. Здесь она все стояла и будет стоять. Здесь, Что это? по приказу по какому? УВД, УВД города Новосибирска. Вам приказовали здесь стоять? Да. Вот на этом пятачке, именно на этом пятачке, это пост наш. Это ваш пост? Пационарный, конечно. Это который регламентом утвержденный города Новосибирск. Да, мы хорошо проверим. Я же вам ничего, вы почему мне-то? Да объясняю, я что вам, я вам обещаю. Как она стоит, объясняю. это ваше право, понимаете? Ну, ну кто ну, Здесь, здесь вы написали свое. Вот здесь кто-то что, копию, а конечно, там. Я копию. А, а. Я сказал сразу, что -то. А с понятыми, то что, понял. Я говорю, то, что понятые написали, не будете ознакомливать меня? А вам зачем? Я... Ну вы должны меня сделать я... оборудование. правонарушение, вы я оборудование. Ну все. Я зачем? Это для меня. Я... Все, я Мы с вами потом разберемся. Ну, понятно. Я... А вы А должны. Да что вы говорите? Они написали для меня, а не для вас. Вот, И вы там никакой подписи не ставите. Дай мне. Все, вот ваши документы. Подай Давай, подайте Подай. Сейчас.